Одно Салага, пора двигать. Гражданских тут нет, так что никаких пленных и свидетелей. Всю дорогу снились! Эй, <плесние> осторожней! Это кто еще? Что случилось? Принесите кто-нибудь тряпку и ведро. У нас новый блокер. <плеснить> а новичок. <-то>? <плеснить> Эй, <плеснить> Здравствуй, дурок. Я все про тебя знаю. Тихо, народ. Эй, колпы, Ладно, что? парни, у нас на все-про все полчаса. Слушайте внимательно. Наш клиент Ролан Кейн, глава небезызвестной волчьей стаи. Три года назад Кейн ушел в самоволку. И с тех пор о нем ничего не было слышно. Мы подняли его след в колонии на этой планете. Что там делается? Не наша головная боль. Задача простая. Найти Кейна и доставить на землю. Точка. И еще. Вам будет помогать Турок. Турок? Турок лично знаком с Кейном. Он раньше был в их команде. Да, пока не сдриснул. Отставить, Слейд! Сдаст он нас. Ладно, все свободны. Готовьтесь к высадке. Спускаемся. Дурок! За мной, за мной. Хорошо бы без... Кейдер За мной! вооружение! Дурок. Полезай за мной! Начинает подпаивать! Во-во! Интересно, что у них там сейчас Я покажу тебе снаряжение. Это все, что у нас будет после высадки на планету. Ты их в руках-то держал? Пару раз. Добро пожаловать, господа. Вас предполагалось перевести в другую тюрьму, но планы изменились. Теперь вы под моим началом. Командование считает вас подонками без чести и совести. Но я вижу солдат, которые под умелым руководством станут лучшими бойцами в истории военного дела. Бойцами волчьей стаи. Я тебе не собака. Ты, шаг вперед. Ты ведь из коренных? И чего? Ты либо Чироки, либо Кайова. Скорее всего, Кайова. Тебе повезло, что я в наручниках. Подъем! Подъем! Просыпайся! Уходим! Пошли! Остальных, где уже вместе, действуем сообща. за место видишь дым там должны быть останки корабля пошли, надо отыскать живых писки, прием, вы целы? черт, не отвечают писки, алло Коул. Льюис. логан есть кто живой? Ты? Наверное, люди Кейна пришли проверить, все ли коньки отбросили. Сюрприз! Работы подвалило. уже нас ждали не хотел бы я быть твоим врагом Особо расслабляйся. Я все равно тебя выведу на чистую воду. Еще сочтемся. найти куда упал корабль. Он там что забыл. Куда теперь, профессор? Пойду осмотрю обломки. Пора делать ноги. Череп видишь? Нам туда. Я мог тебя пристрелить, и никто бы не узнал. Списали бы на шальную пулю. И всех делов-то. Ты своих предал, значит и нас тоже сдашь И Если бы хотел, уже сдал бы Что же тогда случилось в Колумбии, когда ты бросил свой отряд? Тебя там не было, тебе не понять У меня там брат был, да, брат мой, Роберт Слейд Помнишь его? Он погиб тогда на задании, а ты сбежал, как собака Все претензии к Кейну, твой брат погиб из-за него Вы мне оба заплатите Сука. в голову! Перепо, пока нас не сожрали. Попробуй залезть полианом наверх. Боишься высоты? Кто не успел, тот опоздал, понял? Тут небось вся планета звенит, как твоя АЭС. Куда нас опять послали?